Всем привет! Сегодня какой-то особый день. Ну, несмотря на то, что сегодня 1 апреля. Сегодня мне пришла в голову идея. Точнее, она пришла ко мне в голову вчера. Вот, в общем, засиделся я здесь в России. Пять лет уже здесь. Помню, пять лет назад вернулся из, из Гонконга, из Юго-Восточной Азии, из того трипа. Ну, возвращаясь сюда, я завещал себе, чтобы в следующий раз, когда я буду вылетать куда-то далеко и надолго, чтобы я взял с собой кого-то. То есть, ну, в идеале, конечно, подругу, ну, может быть, хотя бы друга какого-то, в общем. Но, э, сдается мне, что никого я так найти не смогу. А, и сейчас такие обстоятельства в моей жизни сложились, что самое время куда-нибудь улететь. Ну, как, какие обстоятельства? Первое это... Э, у меня нет full-time работы. Я вот из нее ушел в ноябре. Второе это то, что я все-таки в этот раз подкопил немножко денег. Улетаю не, не, на, не на нуле, не в минусах, а в плюсе. Э, третье это то, что у меня... Все-таки есть какая-то работа со, ну, со стабильным доходом. Небольшим, правда, но перспективным. А, четвертое – это то, что даже у меня появляется сейчас какой-то бизнес. Ну, я про Озон. Кстати, я закупил товар. Скоро у меня дойдет товарчик. Покажу вам, когда он дойдет ко мне. А, ну, и че-че. Пятое – это то, что... Как, ну, в общем, два разных друга абсолютно подкинули мне идейку про одну и ту же страну. Вот. Это страна Аргентина, собственно. Э -э я поизучал вопрос, и оказалось, что туда даже не нужна никакая виза. Вот. Плюс я недавно, совершенно недавно продлил себе загранник. У меня сейчас два загранника вообще на руках. Э -э лететь туда очень далеко и дорого. То есть это... Там сколько? 70 тысяч в один конец. А нужно брать сразу туда и обратно. Ну, хотя бы забронировать какой-то билет э, не самого дешевого класса, чтобы можно было его потом обратно сдать. Вот. Ну, я, я наверное, э, за, ну, забронирую билет. То есть. Э, и обратно тоже, только через три месяца. Потому что пускаю туда на 90 дней. Я начал уже изучать эту тему. Э, наверное, прикреплю здесь справа сверху карточку на пару видосов которые я посмотрел вот э, там аргентина это самая южная страна э, как бы это самая южная короче страна на в южной америке и в южной америке я еще ни разу не был вот. сейчас э, попробую показать прямо прямо вот так вот сходу куда я хочу именно полететь Отключимся к интернету. Э, да. Что-то как-то последнее время не знаю, чувствую какую-то депрессию, что ли, и, и все пытаюсь понять, из-за чего эта депрессия происходит у меня. То есть, что не так? Что не так? Как бы, да? Вроде как таунхаус, вот я снял, живу в нем хорошо, как, как сказать, Уволился с работы, то есть была перегрузка какая-то по работе, я уволился, разгрузил себя, сейчас как бы живу, ну, не в напряг, вот, допустим, сейчас выходные, вообще никаких планов на выходные нет, просто, просто отдыхать, то есть я там уже часов наделал по работе, уже некуда дальше практически делать их, в общем, ну, просто отдыхая, там, даже какой-то проект там хотел другой делать. <сосвязь> Что-то короче не то, не знаю, то ли весна такая грязная здесь вот у нас в Стритомаке, то ли что, вот, ну, не нашел никаких веских причин, почему я вот так себя чувствую плохо. Ну, жаловался как бы на наш, ну как бы на, на наш люд местный Стритомакский, что типа, ну вот народ как бы немножко скучноватый, как сказать, ну то есть, не знаю. Я такой человек, конечно, ну, не не знаю, кто смотрит мой канал, как бы, ну, в общем, не могу как-то зацепиться. Мне, короче, моя душа жаждет приключений, вот, мне кажется, в этом, в, в этом прикол, в этом прикол. Я, я знаю сам по себе, что когда я домой приезжаю, особенно в Стритамаг, задерживаюсь здесь более чем на какой-то срок, а я уже здесь, ну, сколько я уже здесь? Блин, я уже год с лишним здесь, в Титамаке, прям живу. Ну, вот, собственно, Таунхаус я когда снял, вот я как раз-таки его снял спустя несколько месяцев, пару месяцев после того, как я приехал из Красной Поляны, где мне тоже надоело в свое время. А сейчас я думаю, что если... Ну, куда мне сейчас ехать, то есть... Э, я, я помню времена, отличные времена были, 2018 год, когда я только приехал из Гонконга. Э, там я жил в Краснодаре. Вот. Но... Я знаю, почему это были классные времена. Потому что я только-только вернулся из Юго-Восточной Азии. У меня было, как бы, как сказать, я скучал по России. Как бы, я, я скучал по дому. Вот. И я приехал, я наслаждался там запахами, там, людьми. Всем, короче, наслаждался русским языком вокруг. Все свои. Вот. А сейчас я просто, ну, насытился этим, как бы. И мне хочется обратно, куда-то за границу. Но я, я думаю, что... Лететь туда, где я уже был, а я был много где, как бы, это и хорошо, и в то же время плохо, то есть, как бы, осталось не так много мест, куда можно полететь, вот, ну, и вот одно из таких мест, это вот Южная Америка, собственно, ну, а куда в Южную Америку? Ну, и вот, как бы, два друга подкинули вариант про Аргентину, я подумал, ну, блин, ну, это значит какой-то знак. Сегодня, кстати, гулял по городу, и... Увидел глобусы. Ну, в каком-то магазине через витрину такое увидел глобусы, короче, типа это знак. <реклама> <реклама> Вообще, вот, ну, начинается, видимо, мой новый, как бы, цикл, новый сезон. Сезон новый. И, но ну, с чего он начинается? На начинается с решимости просто уехать. То есть, ну, у меня уже, в принципе, все, как бы, есть, то есть, есть какая-то работа удаленная, даже накопления какие-то есть небольшие, Watercolor. Вот, но хватит на первое время, да и, если честно, хватит на все три месяца, даже не работая там. Uh -huh. um, ну, здесь просто, как сказать, какой вопрос? Просто решиться. То есть все начинается с покупки билета. Вот залазишь на авиасейлс, как бы, я сегодня залазил, и, ну, я не нажал прямо поиск, типа, по, какой по, кон по конкретной дате. Потому что перед тем, как купить билет, вот, ты, как бы, нужно рассчитать все. А что у меня рассчитать? Ну, то есть, с каким чемоданом я поеду туда? Я, я вот я сейчас подумал, а что мне взять с собой? То есть, хочется уже как-то побольше вещей взять с собой, потому что потенциально это может быть долгий трип. Как, ну, как бы из серии долгих моих трипов, вот. а все мои долгие трипы, как правило, происходят в течение 17 месяцев. Какая-то магическая цифра. Это вот в Америку я гонял, второму разу на 17 месяцев в 2009-11 ой, в 2010-11 году. Потом я гонял вот недавно, ну, как, как сказать, недавно, 5 лет назад я гонял вот по Юго-Восточной Азии, тоже там, по-моему, было 17 месяцев. А нет, авиасейлс времена были 17 месяцев. Вот. Когда я гонял в Юго-Восточную Азию, вроде бы там тоже, кстати, было 17 месяцев. Ну, то есть я же после я же когда там что-то типа 2017, что ли, год. Или 2016 вообще закончился авиасейлс. Ну, в общем, три раза уже эта цифра была, вроде как. А, вот. Ну, кстати, хотел же я показать, где в Аргентине. То есть, вообще, как бы, Аргентина, это... Вот такая вот страна. То есть это у нас уже южное полушарие. Как бы, да? То есть вот мы вот так вот крутим. И вот я нахожусь вот здесь. Да. А Аргентина вообще вот здесь. И я собираюсь э, поехать э, в провинцию Кардоба. Вот. Она находится где-то вот, где надпись Аргентина как раз-таки у нас. Вот, в общем, это вот как дома, город такой. Ну, вот где-то здесь. А, я, я уже прошерстил Airbnb. Ну, как бы, я, я, я послушал этих ребят на YouTube и выяснили, что... В общем, выяснилось, что на Airbnb уже все снимать. А я хочу снять именно дом. То есть я вот все мечтаю, мечтаю, дом, дом хочу снять, дом хочу снять. А в Ситамаке нет домов на сдачу. Есть только на продажу. Что мне делать? Как бы, куда мне ехать? В, в Уфу можно? Ну, я думал, что в Уфу. Но как бы образ, тот образ, который у меня в голове в плане дома, это совершенно другой образ, нежели чем вот какой-то дом здесь у нас в Башкирии. Ну, или хоть где, в общем, здесь в России. А у них там какая-то такая местность, вот прямо как вот в каком-то фильме гладиатор вот там был такой какая-то вилла что-то с, с виноградниками ну практически так вот я увидел в этом видео а, и подумал блин вот чем я нужен то есть и там еще в видео эти ребята рассказывают что а, вот здесь никого нет как бы на велике прокатиться то есть ну меня вот сейчас вот кстати я заметил какую-то социальную уязвимость в общем наблюдая за, за собой какая-то ну что-то какие-то психические такие моменты не знаю, ну, как-то люди бесит, короче, не знаю, взгляды встречаешь на себе, и хочется как-то вот, чтобы вот ты встретил на себе взгляд, и как бы можно было кинуть привет этому взгляду, и чтобы от него какая-то реакция была тоже такая же, о, привет, привет, что, как дела, там, ну, не знаю, если время есть, как бы парочку слов перекидаться, какой-то small talk сделать. Вот, вот такое какое-то мест, место хочется, вот куда-то туда, туда тянется моя душа. Какие вот сейчас у меня мысли. Не хотел я, конечно, уезжать никуда. Просто потому, что что-то как-то тяжелый слишком я стал в последнее время. Тяжелый. Накопилось просто всяких вещичек, там всякие компьютеры, мониторы, велосипед, там, машина, скутер. Но там это все тоже будет, в принципе. Скутер наверняка там будет. И... Ну, хочется, конечно, взять с собой свой любимый велосипед, который со мной уже 10 лет подряд, и я его брал уже, я его, в принципе, брал уже в Таиланд, то есть у меня уже даже есть чехол для него, но это все просто дополнительные багажные места, в принципе, посмотреть, сколько это стоило, стоит, потому что в таких дальних перелетах это, как правило, пускают, вот, ну, там, скорее всего, будет какая-то пересадка, то есть нужно будет выйти из аэропорта, как-то там что-то, короче, пересесть, ну, заново зачекинется. Я, я думаю, если сейчас брать с собой хотя бы один монитор и велосипед, получается чемодан, как бы рюкзак, чемодан, ну, в смысле, сьюткейс. А дальше монитор, велосипед. Это уже, ну, достаточно много. Мне придется потребуется какая-то помощь в аэропорту, чтобы это все перетащить. То есть, ну, я и один не смогу физически. Там, да, есть какие-то тележки, кстати. Тележки есть, да. Можно на, на тележку, в принципе, в аэропорту как бы загрузить. Но потом, что делать с этим э, уже там, на месте? И ответ в том, что там мне тоже помогут. То есть, я уже нашел э, вот на этом как раз-таки видосе. Там человек предлагает э, как бы услугу типа транспортировки. Вот, но, опять-таки, непонятно, куда меня транспортировать. То есть, нужно... Ну, вот, на, а ответ... Опять-таки, есть ответ. То есть, э, нужно заранее забронировать, как бы, жилье на Airbnb. Ну, в общем, здесь, здесь нужно, как бы, решиться. И, как бы, все, в общем, бронируется заранее. Ну, бронируется, конечно, тоже непросто. Нужно, там, какую-то карту за, за, замутить. В общем, нужно как-то подготовиться чуток. Э, ну, все эти нюансы... Я уже даже нашел какую-то группу в Телеграме по Аргентине, вот по, по Каждове, что ли. Там какая-то новая группа, такая в новом формате, там типа открываешь группу, и она прям по топикам там, в общем, ну, интересно. Пока еще не, не смотрел, но, но начал. Вот, э, ну и кто знает, может быть, именно там меня как бы ждет моя судьба какая-то. Может быть, кого-то там хоть найду. Кто его знает? А так вообще испанский язык, там испанский язык. В принципе, я уже учил испанский язык 10 лет назад, даже больше в Америке, когда я жил, там я подучивал испанский язык, было дело. Даже принес, даже привез с собой из Америки учебник по испанскому языку, прямо физический учебник, прям книжку. Даже одну или даже две я привез, в общем, ну, я учил там испанский язык. Ну и, собственно, на дуа-лингу я его учил, было время такое лет, наверное, пять назад. Ну, в общем, он, он несложный для меня. Китайский сейчас вот я учу, и уже ну, немножко болтаю. Вот. По-китайски. Ну так, типа, какие-то фразы просто уже при, приедаются. В общем, но ну, это все учится. Как бы. Это все учится. и... Это все прикольно. Мне испанский язык даже нравится. Даже он мне нравился, когда я его учил. Вот. Ну, вот, вот этим хотел поделиться сегодня с вами, потому что хочется услышать каких-то мнений. Я знаю, что они будут. И как, как минимум я записал это видео для подавана. Для Падаван, здорово. Вот. Ну, как бы, что скажешь? Что скажешь насчет этой темы? Потому что, ну, блин, ну, ну, ну, ну что на Бали лететь? На Бали можно, да Но там я уже был, как сказать Да, там прикольно Там очень круто, реально, как бы, серфинг Там я все знаю То есть там прямо на расслабоне я могу прилететь Я даже, я, я, я даже знаю, где то можно перебомжевать Если что-то вдруг там В общем, даже пешком можно там добраться До нужных мест, как бы, самолета Ну, если только с рюкзаком, конечно, прилететь С одним, без вещей вообще никаких в общем, там у меня уже есть опыт. В этом есть свой плюс, и в этом есть свой минус. Потому что там уже не так интересно, то ли дело я прилетел вообще в Южную Америку. То есть это, считай, и южный пол... ну, то есть южное полушарие, да? Как бы западная хемисфера, полусфера, как бы вообще капец, просто капец. Плюс, кстати, если так подумать, э, нахождение в часовых зонах, в этих западных, как бы, дает мне, в принципе, удобное... Удобный вариант, если что Как-то сотрудничать Например, со Штатами Ну, если в плане разработки Куда-то там, что-то там, в общем, делать Да ну, в общем Много плюсов сразу нахожу Как бы для себя Вот Да, напишите в комментариях, что вы думаете Будет интересно послушать реально ну, на этом, наверное, пока все. Время 3 часа утра. Я вообще... Мне вообще не до сна сегодня, капец. Ну вот, прямо голова взрывается немножко. Но это нормально, это нормально. Это я помню эти все мои, как бы, на начало каждого путешествия такого. Вот когда я, допустим, ринулся в Таиланд без бабла вообще кон конкретно после бомжевания в Волге. Также я, кстати, сейчас вот собрался в Дадже просто переспать эту ночь, ну то есть мне меня столько надоело уже вот таунхаус, над, надоело вот это все как бы однообразие какое-то что ли, не знаю тишина в этом таунхаусе, мне хочется вот вот ну захотелось переночевать в тачке, короче, собрал здесь э, плед, подушку взял как бы припас пирожков, э, взял воду, в общем, даже есть пустой галлон как бы. Пустой галлон под то, чтобы сходить в туалет. Помогает. Помогает. Даже зарядил свой ноутбук прям в машине. От, от внешнего аккумулятора, который, вообще-то говоря, используется для прикуривания тачки. Там 25 тысяч миллиампер час. Вот. Он зарядился. Он, правда, очень медленно заряжается. Как бы там 3 ампера на 5 вольт. А ноутбук требует вообще, говоря... Ну, вот этот ноутбук, он по USB 3, как бы. И ему любое напряжение дай, он заряжаться будет правда, иногда он еще хочет зарядить сам этот аккумулятор, то есть, ну, он, он же как бы по USB, то есть, кто кого заряжает, непонятно, в общем, да. Да, хочется каких-то перемен. Хочется перемен и хочется приключений. Вот. Так что, думаю, вот так вот наступает такая какая-то эпоха. Недавно посмотрел еще пару видосов, там, типа, астрологический прогноз, там, короче, для дев на, на март месяц или там на апрель месяц, что-то там, Таро прогноз какой-то, ну, я, как бы, с детства немножко увлекаюсь, как бы, этими всякими вещами, типа, астрологии, потому что мне в детстве просто сделали расклад. Как бы, да, когда я еще вообще был маленький. Такую прям трактат какой-то дали. И там все прям расписали по всяким разным гороскопам, на меня, на мою сестру. Ну, родители как бы хотели понять, кого они там родили. Но, наверное, это нормально такое стремление родителей. А, вот, ну, в общем, и это дало мне как, какое-то... Ну, как... В общем, я заразился астрологии. Вот, ну и сейчас как бы там на ютубчике нашел одну женщину, в общем, она делает прикольные такие расклады. И прямо я такой слушаю и думаю, блин, как, как же все сходится, как бы. Ну, я, конечно, подозреваю, что все эти расклады, как бы, там у них такие формулировки, и они стараются, как бы, ничего негативного не говорить. Хотя она, кстати, там говорила какие-то такие вещи интересные, там, типа, там, Меркурий, что-то ретроградное, середины марта. Ой, середина апреля по середину мая, типа, вот, в это время, раз он уже Траградный, то, типа, можно что-то типа передумать, например. И поэтому я такой, типа, блин, Сань, нужно действовать быстро, пока я не передумал, как бы, да? <сíck> <сíck> вот, то есть, ну, короче, все это там, все это как-то меня сейчас подбадривает. Все это дело не затягивает долгий ящик. Ну, сейчас поговорю на работе, что-то как, как бы... Отпускают меня парни, не отпускают. Там еще будет, конечно, проблемка с интернетом. Там поговаривают, что сотовая связь, особенно туда, куда я хочу ехать. То есть, если бы я там в Бонус айрес э завалился бы там, может быть, был бы классный Wi-Fi. То есть, классное оптоволокно какое-то или что. А так у меня будет какой-то LTE, например, максимум. В общем, там мегабитов будет мало. Вот. Ну, и, соответственно, как бы все эти перелеты, это, как правильно, ты вылетаешь просто на неделю всех процессов. Вот. Ну, что, ну, что, как бы, заранее все это дело нужно просто на работе сделать и спокойненько улетать. Вот, сейчас еще списался в один проект, делаю дизайн, как какое-то агентство по, моби... по мобильной разработке, получается. Ну, нашел дизайнера тоже, по, по знакомым, в общем, и выступаю как какой-то, как бы, UX, то есть, как какой-то продуктолог даже, додумываю, как-то подсказываю, в общем, пытаюсь понять, что заказчик хочет, и его как-то сопроводить, в общем, так, в такой роли тоже себя пробую сейчас, в общем, какие-то новые-новые вещи получаются у меня. Вот, ну ладно, ребят, 22 минуты, на этом я, наверное, попрощаюсь. На, на этом хватит. Вот. Не теряйте. Ну и как бы под, подписывайтесь. Можете даже колокольчик поставить. Фиг знает. Мне кажется, дальше будет интересно. Дальше, походу, будет вообще прям жесть. До встречи.